All in my brain, nigga. Gold watches, gold chain, nigga. Hundred thousand champagne, nigga. Yeah, my money insane, nigga. Yeah, I'm making it rain, nigga. But I was just on a plane, nigga. Buying gear, flying here. Fuck what you heard, it's my time of year. Uh, uh, uh. If I'm in the club, I get a hundred stacks. I'm always rolling up, so I get love for that. Them niggas stole my swag, but I don't want it back, my niggas. Uh, uh, uh, uh. I was on this, but now I'm on to that. чувак харе нюхать свой кокс за квартиру надо платить Подожди, мне звонят хай у меня есть для вас дело вы должны общиться домой одного известного банкира джареда брендовина uh -huh. 30 процентов а я дам вам оружие как тебе встречаемся сегодня у меня чтобы все uh -huh. да я согласен кто звонил звонил Энтоне, у него есть для нас дело он предоставляет нам пушки, и мы грабим дом местного банкира Джареда Брэндона. И сколько он хочет? 30% и он приглашает на сегодня, чтобы показать нам план ограбления. Погнали! Пошли в тачку! Стоп! У нас же нет машины. Для начала вам нужно усыпить собаку и пройти через главный вход. Затем вы должны обчистить всю квартиру, забрать все ценные вещи, технику, драгоценности, деньги и отцепить туда. Но не забудьте проникнуть на спальню и взломать сейф, который там стоит, и вытащить все из него. Но чтобы все это у вас прошло охренительно, я обеспечиваю всем необходимость. Я дам вам болыны и дам вам ключи от своего Бендли. Вот эта дверь. Теперь надо ее взломать. Полиция, Скорее, скорее сюда Стой. Валим это налоги. Это доля Энтони. Это моя доля. А это твоя. У меня доля меньше, чем у тебя. Но это же из-за тебя нас спалили. Не надо было падать. Теперь из-за тебя у меня дырка в ноге. И чё, мы же выполнили задание. Какого хрена? Да пошел ты. Нет, он же был где бездельники. А ну пошли уроки делать. Всё.